Сейчас на Украину нападают злые русские, поэтому у меня нет возможности много времени уделять каналу, возможно это последний мой ролик, за окном что-то стреляет, очень страшно. Я решила попробовать сделать видео-отчет с новостями в мире свободного софта за прошедший месяц. Steam Deck Думаю очевидно, что Steam Deck это самый мощный релиз в этом месяце, для тех кто не знает, Steam Deck это портативный компьютер, что работает на Linux. Valve был довольно тернистый пусть перед тем как они создали Steam Deck, думаю, многие знают о неудачных Steam машинах и Steam Controller. Steam Deck еще можно использовать как обычный ПК, подключив к нему мониторы и клава-мышь, десктопный режим в Steam OS работает на плазме. Можно на сто процентов ожидать, что энтузиасты будут делать невероятные вещи со Steam Deck, даже если его успех будет невелик. Вышла бета-версия GNOME 42, по сравнению с альфой, в бете продолжили изменения дизайна, еще больше приложений перевели на библиотеку адвайта, также появились гибридные обои, которые меняют вид со светлой на темную вместе с оформлением системы, кстати все стандартные обои в Gnome 42 будут гибридными. Вышла Плазма 5.24, очередной релиз с полировкой, в целом, ничего интересного как всегда разработчики исправляют ошибки и пытаются улучшить внешний вид интерфейса, но есть немного интересных нововведений. Появилась поддержка сканера отпечатков пальцев и в быстром просмотре теперь можно менять громкость у приложений, которые воспроизводят звук. Plasma Mobile также получила обновление, там тоже изменения незначительные. Стартовала разработка Elementary OS 7, у разработчиков в планах много изменений в техническом плане, разработчики заменят большинство устарелых компонентов на новые, некоторые приложения полностью переработают, многие элементы системы будут переписаны с нуля, что упростит разработку Elementary OS в дальнейшем. Вроде в этом месяце интересных новостей больше не было. Если вы хотите поддержать армию Украины, то я оставлю ссылку в описании.